Как устроен наш мир? Люди всегда стремились разгадать тайны и загадки природы. Как возникло все, что нас окружает? Почему движутся планеты? Почему светит Солнце? Как устроена Земля? В древности они придумывали мифы, легенды и объясняли чудеса вокруг с помощью эльфов, гномов, великанов, духов, богов и героев. Но постепенно начала зарождаться наука. Наукой занимались ученые. Они ничего не придумывали, а внимательно наблюдали, что происходит вокруг. Сравнивали, подсчитывали, анализировали, изобретали приборы для наблюдений, проводили опыты, взвешивали, смешивали и размышляли. Как пазлы соединяли ученые свои находки и находили законы природы. Они смогли понять, что мы живем в огромном космическом доме, имя которому – Вселенная. Ученые рассчитали, когда и как она появилась и как развивалась. Как оказалось, все в мире взаимосвязано, в том числе мы и Вселенная. Наша планета и наша жизнь – это результат процесса гигантского постепенного развития в течение миллиардов лет, которое ученые называют «эволюцией». Слово «эволюция» закодировано в названии нашей студии, как и слово «школа», которая поможет совершить увлекательное путешествие по нашей Вселенной. «Эволюция» станет нитью Ариадны в нашем путешествии. Это выражение пришло к нам из греческого мифа о герое Тесее, которому удалось не только убить жуткого людоеда Минотавра, но и выбраться из лабиринта, в котором тот обитал, а помог ему в этом клубок, который дала ему Ариадна. Он привязал нить у входа и постепенно распутывал клубок, а после победоносного сражения нашел выход из лабиринта благодаря этой нити. Наша нить Ариадны, эволюция, поможет нам не заблудиться в нашем путешествии по гигантской Вселенной. Она поведет нас от момента рождения Вселенной до возникновения звезд, галактик, в том числе нашей галактики, Млечный путь и планет нашей Солнечной системы. Мы увидим, как из огненного шара расплавленного вещества сформировалась наша Земля и как на ней возникла жизнь. В ходе эволюции за миллиарды лет на нашей планете сформировалось множество прекрасных форм, животных и растений. И, как оказалось, все они происходят от единого общего предка. А на одной из ветвей этого древа жизни появился человек. Понадобились еще миллиарды лет эволюции, чтобы сформировался наш вид – человек разумный. теперь когда мы определились с направлением и целями нашего путешествия начнем подготовку к нему и первое что нам понадобится это конечно же космолет давай-ка вместе представим как он может выглядеть присылай нам свои рисунки мы покажем эти работы в нашем ролике а еще нам понадобятся сведения о вселенной но как человек изучает Вселенную? Бесколько не вглядывайся в ночное небо, увидишь немногое. И тут на помощь приходит телескоп, одно из выдающихся изобретений человечества. Телескоп буквально распахнул окно во Вселенную, позволил приблизить и рассмотреть объекты далекого космоса. И чем мощнее становится телескоп, тем глубже проникает человек в тайны Вселенной. Как это происходит, смотри в следующих роликах.